Вам понятно далее. Фабиан Меза. Соперник Владимира Кличко. Э, ну, если Владимир начинает с нуля на профессиональном ринге, то у этого парня уже солидный опыт. Живчик такой. Э, вас не смутило что-нибудь вот в начале этого боя. Вот то, что он такой живой, такой активный. Да, действительно, соперник был достойный, хоть это был профи дебют. И он довольно-таки резво начал Что, так сказать, меня возмутило, разозлило Спортивная злость такая появилась у меня И все-таки, да, я делал здесь все Все, чтобы показать все, что я могу Да, из за счет но У меня уже да, было в любительском боксе да, здесь идут серии Да, практика из любительского бокса оказывается вполне профессиональные. Тут Меза, Фабиан Меза, американец только игромовый и старший он, Володи на, на 7 лет Но, ну, как видите, ему приходится сейчас, я бы сказал, очень и очень... Ну, точу, обрати внимание на мою работу То есть посмотреть профи-дебют и посмотреть дальнейшие бои Это 7 и 8 бои Идет большая разница, видно ее? Это более, у меня более еще любительская манера ведения боя. То есть это явно заметно. через Телезрители могут убедиться потом в последующих боях. Но и так как изменяется манера. И так, как говорится, приехали. То есть Фабиан Меза сейчас на ринге, на полу ринга. И, естественно, далее уже, как вы думаете, вернее, вы знаете. Валерий <рекомментировал> зачем он встал после, после первого нокдауна. Конечно, так глубоко он нырнул, так сказать, уплывал. И вот и не нужно было, действительно. Но что делать? Это бокс. Не так ли, Владимир? Да, действительно, профессиональный бокс <говорит> Несколько может быть Можно сказать, что он немного жесток Но, но он больше всего похож на жизнь <говорит> Да <говорит> Вот они Видите, какие образы раздаются При виде, ну может быть, кто-то действительно скажет Жесткий такой, жестокий поединок Ну что делать? Фабиан Маза очень резво начинал и очень сильно Ну, а потом пришел к финалу Победил Владимир Кличко Приветствую Есть чем приветствую, все-таки профи дебют Владимира Кличко, всего 1 минута 30 секунд бой стоит того, чтобы его показать и еще раз повторить финиш вот она техника ну, Володя так скромно сказал, вот, любительская техника да, мы за этот час увидим как меняется техника и Владимира и Виталия, но э, в данный момент, вот видите соперник э, Боксер грамотно, да, сейчас он уже после того, как несколько ударов хороших прошло у Владимира, он уже уплывал, как говорят боксеры. И вот эти удары, конечно же, уже пропущены им и ни к чему хорошему для него не приводят. Да, хорошо, на мой взгляд, непросвещенный, может, взгляд, это все здорово, эффектно смотрится. Но Владимир оценил это как действительно как дебют, дебют, который длился одну минуту, 30 секунд. Поэтому, может быть, если вы не успели заметить это во время боя, то посмотрите в Повтора. Весьма и весьма интересно. Телевидение дает нам этот да. прекрасный шанс. Еще какой? А вы уже не раз смотрели вот это все, Владимир Скажите? Свои бои зачастую просматриваем, потому что нужно, нужно смотреть свои ошибки, нужно их видеть, нужно их э, выкидывать, из нашей анализировать и просто убирать их. Но в данном бою, я не знаю, может быть, вы слишком критично относились, но ошибок не было, мне кажется. Ну а, впрочем, давайте посмотрим приятный ритуал и будем смотреть бои, которые, может быть, хоть немножко длиннее будут, для того, чтобы мы с вами, телезрители, могли насладиться хорошим боксом. Und meine Damen und Herren, ich glaube an beiden Fritzschroh-Brüdern werden wir viel Freude haben, viel Erfolg sehen, denn aus diesem Holz werden Weltmeister gestritt.